Здравствуйте! Сегодня поговорим о пользе некорневой подклонки винограда золой. Берем оставшуюся золу, там способ будет показано в другом видео у меня, как это все готовится. Наливаем через ситечку, чтобы было чистое, 250 грамм золы, оставшейся и 10 литров воды. Так наливаю. Лучше процеживать через ситечку, чтобы в дальнейшем не забивался у нас распылитель. Данный состав золы нельзя применять с другими подкорками, в состав которых тоже входит азот. Как следствие, одновременных обработок подобными веществами, может выделяться аммиак. Не рекомендуется таким способом удобрять растения в жару, потому что жидкость, попадающая на леся, легко может спровоцировать ожоги. Будем осторожны. Рекомендовано удобрять органическим веществом листья и стебли растений не менее двух раз в сезон. Но везде должен присутствовать здравый смысл, чрезвычайно частые подкопки принесут больше вреда, чем пользы. Невозможно определить конкретное количество удобрений золой, не зная на каком грунте растет растение. Чем менее питательна почва, тем чаще должны проводиться опрыскивания. Но везде должен присутствовать здравый смысл. Наполнили бак водой, перемешиваем, с болтиком обязательно и приступаем к опрыскиванию. По ходу действий, пока буду распылять, поговорим и о пользе данного применения золы. Еще из этого вещество получаем ожигание древесины или растительных остатков, применяли в качестве удобрения, повышающего плодородие почвы, и улучшающую урожайность многих культур. Состав этого продукта после сгорания зависит от качества и породы сжигаемых древесных или растительных отходов. Некорневая подкормка растений, в том числе и винограда, дает главное преимущество обогащения растения полезными веществами, которые проводятся таким способом, является скорость усвоения питательных компонентов, Зола, попадая на вегетативные части растения, быстрее усваивается, нежели при внесении ее в почву. Зола чрезвычайно богата микроэлементами, преимущественно это кальций. Одни из них помогают растениям бороться с разными заболеваниями, а другие способствуют их росту и развитию. Благодаря опылению этим средством листья в растении плоды формируются и наливаются в кратчайшие сроки. Еще одним преимуществом такого вида удобрения есть повышение уровня устойчивости растений к стрессам, болезням, влиянию погодных условий, а также поражение вредителями. В этом органическом удобрении есть множество микроэлементов, необходимых для здоровья растений. Поэтому применение удобрения раствором золы по листу можно возобновить поступление полезных компонентов в вегетативным частям, наладить нормальный обмен веществ, Сделать растение менее чувствительны к стрессовым ситуациям Важно не забывать, что удобрение слишком концентрированным раствором Эту органического вещества может привести к ожогам листьев, пластин и самих стеблей Поэтому нужно готовить смесь из воды и золы такой концентрацией, чтобы не обжечь растение Еще одним нюансом удобрения этим продуктом по листую Есть соблюдение погодных и временных условий Опрыскивать листья с обеих сторон рекомендуется пасмом на погоду или вечером. Распылять смесь нужно так, чтобы она попадала на обе стороны листья пластины, а также на стебель. Следует помнить, что нижняя сторона листа лучше и быстрее пропустит внутрь попавшие на нее полезные вещества, содержавшиеся в растворе, нежели верхняя. Ну вот и все. С вами был канал Делаем Сами. До свидания.